Всем хай, с вами Холодок. Сегодня я расскажу вам о пасхалках GTA San Andreas. Я разделю это видео на две части, так как пасхалок здесь очень много и видео получится длинным. Первая пасхалка это надпись на мосту Ган. Здесь написано, что-то вроде здесь нету пасхальных яиц. Идите обратно. А теперь отправляемся к следующей пасхалке. Вторая пасхалка у нас это карта из GTA Vice которые выбросили в мусорный бак. Находятся они в деревушке Ангел Пай около горы Чилиад. Третья пасхалка, я даже не знаю, как это назвать, это и этого камня. Если посмотреть под правильным ракурсом, то это будет очень напоминать мужские гениталии. Вот такие Рокстар Пушляки. А четвертая пасхалка это увеличение и уменьшение Луны с помощью снайперки. О ней многие знают, потому что она пришла сюда из GTA Vice City и GTA 3. А пятая пасхалка это созвездие Рокстар. Ну, а шестая пасхалка и последняя пасхалка на сегодня это пакет, который пришел к нам из GTA Vice City. Ну, это все дорогие друзья. Ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте обо мне своим друзьям. И всем пока!